Девайс включается и выключается при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. Сочетание кнопок Plus и Fire блокируют и разблокируют кнопки управления. Сочетание кнопок Minus и Fire очищают счетчик затяжек. Троекратное нажатие на кнопку Fire переключает режим парения между Smart, то есть режимом автоматической подстройки мощности под сопротивление и обычным VeryWatt. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.